Глава первая. Право быть богатым. Чтобы не говорили в похвалу бедности, факт остается фактом. Невозможно жить по-настоящему полноценной или успешной жизнью, не будучи богатым. Никто не может подняться до величайших высот таланта или совершенствования души, не имея большого количества денег, поскольку, чтобы раскрывать душу или развивать талант, человеку нужно множество вещей, а он не сможет получить их, если у него нет денег, на которые их можно купить. Человек совершенствует разум, душу и тело, пользуясь вещами, а общество организовано так, что нужно иметь деньги, чтобы стать владельцем вещей. Таким образом, основой для всякого совершенствования должна стать наука получения богатства. Цель всей жизни – развитие, и все, что живет, имеет неотъемлемое право на все, развитие которого оно способно достичь. Право человека на жизнь означает его право свободно и неограниченно пользоваться всем, что может быть необходимо для полнейшего умственного, духовного и физического развития, или, иными словами, его право быть богатым. В этой книге я не буду говорить о богатствах в переносном смысле. Быть действительно богатым не означает довольствоваться малым. Никто не обязан довольствоваться меньшим, если он способен обладать и пользоваться большим. Цель природы – улучшение и развитие жизни. И у каждого должно быть все, что способствует силе, грации, красоте и богатству жизни. Удовольствоваться меньшим грешно. Человек, владеющий всем, чтобы жить так, как он хочет, богат. Никто, не обладая большим количеством денег, не может иметь все, что он хочет. Жизнь стала такой дорогостоящей и сложной, что даже самый обыкновенный человек должен быть очень богат, чтобы вести образ жизни, хотя бы близкий к полноте. Каждый человек по природе хочет стать таким, каким он способен стать. Это желание реализовать врожденные способности – неотъемлемая часть человеческой природы. Мы не можем перестать хотеть стать такими, какими мы можем быть. Достичь успеха в жизни означает стать таким, каким вы хотите стать. Стать таким, каким вы хотите можно только, пользуясь вещами. А свободно распоряжаться ими вы можете, только если вы достаточно богаты, чтобы купить их. Таким образом, постичь науку получения богатства наиболее существенно из всех знаний. Нет ничего плохого в желании стать богатым. Желание быть богатым в действительности желание более роскошной, полноценной, изобильной жизни, и это желание достойно похвалы. Человек, который не желает жить богаче, ненормален. И таким образом человек, не желающий иметь достаточно денег, чтобы купить все, что он хочет, ненормален. Есть три мотива, для которых мы живем. Мы живем для тела, мы живем для разума, мы живем для души. Ни одно из этих трех не святее или лучше другого. Все они одинаково хороши, и ни одно из них – тело, ум или душа – не может полноценно жить, если хотя бы одно из двух других ограничено в полноценной жизни и выражения. Несправедливо и неблагородно жить только для души, отрицая тело и ум, и несправедливо жить для интеллекта, отрицая тело или душу. Все мы знаем об отвратительных последствиях жизни для тела и отрицания ума и души. Мы знаем, что настоящая жизнь означает полное выражение всего, что человек может выразить посредством тела, разума и души. Что бы вам ни говорили, никто не может быть по-настоящему счастлив или доволен, если его тело не живет полностью в каждой своей функции, и если нельзя сказать того же о его разуме и душе. Где есть невыраженная возможность или невыполненная функция, там есть неудовлетворенное желание. Желание – это возможность, ищущая выражение, или функция, ищущая исполнение. Полноценная жизнь тела невозможна без хорошей пищи, удобной одежды, уютного жилища и свобода от чрезмерного тяжелого труда. Покой и отдых также необходимы для физической жизни. Ум не может жить полноценной жизнью без книг и времени для их изучения, без возможности путешествовать и наблюдать, без интеллектуального общения. Для ума человеку нужны интеллектуальные развлечения. Он должен окружать себя предметами искусства и красоты, которые он способен оценить. Чтобы жить полноценной жизнью для души, человеку нужна любовь, а бедность препятствует полнейшему выражению любви. Высшее счастье человек находит в том, чтобы осыпать дарами тех, кого он любит. Самое естественное и непосредственное выражение любви – «дарить». Человек, которому нечего подарить, не может занять свое место как супруг или родитель, как гражданин или человеческое существо – в использовании материальных предметов человек находит полную жизнь для своего тела, совершенствует свой ум, раскрывает свою душу. Таким образом, исключительно важно для каждого человека быть богатым. Это совершенно правильно, чтобы вы желали быть богатым. Если вы нормальный человек, вы не можете этого не хотеть. Совершенно правильно, что вы должны... Уделить самое пристальное внимание науке получения богатства, поскольку это самое благородное и необходимое занятие. Пренебрегая им, вы нарушаете свой долг перед собой, Богом и человечеством, тогда как вы не можете оказать Богу и человечеству большей услуги, чем стать таким, каким вы можете стать.